Вилы, ага, классно, а зачем оленю нужны рога? Знак доминантности, совершенно верно. А еще? А еще барышням, оленухам, нравится. Чем больше рога, тем самец привлекательнее. Скажите, пожалуйста, а для самца вопрос «понравится барышня, это важный вопрос или не важный? А более важного вопроса нет. Он вполне соизмерим с вопросом удрать от хищника. Да? Вот вопросы, чтобы меня не съели, и чтобы я размножился заодно, и чтобы я сам поел. Вот это три важнейших группы. Так что такие признаки будут вот называться сигнальные деморфтные признаки. Они присутствуют у очень многих животных, отнюдь не только у мляшек, я уж не говорю про павлины и там подобные вещи. Типовой вариант, хорошо, э, льву зачем грима? Кроме того, что это прибежище для паразитов, кожных паразитов, паразитов из короткого львиного меха, это не проблема, а вот из гривы нельзя. И тем не менее, почему львов грима? Тимотный признак. Признак, отличающий сердца от Ром также упрямался. У нас с вами, кстати, диморфизм вполне средненький. Диморфизм что называется, когда в рамках одного вида самцы и самки резко отличаются. Ну, ясно, что всем вам кажется, что, конечно, барышни от мужиков отличаются, ну, спут невозможно. Хорошо. А теперь вы попали на гусиную ферму. Как по-вашему? Сами гуси, гусыни, гусаков кричают, да. а отлично кричают, а вы кричите, а никогда не отличить. Признаки нашего отличия исключительно малые, очень легкие признаки. По-настоящему, когда деморфизм разве, значит, ну, у горилл, допустим, у армутана, ну, там самец просто вдвое крупнее башни, там по размеру не перепутаешь. У одних плыки глиной смой указательный палец, а у другой почти не возвышаются над стальным зубным рядом. У одних затылочный гребень на ладонь поднимается над черепом, это точка крепления желательной мускулатуры, а у другой темя практически плоская. Вот это отличие. А наши с вами отличие очень слабенькие. Хорошо, кроме деморфизма, какие еще вопросы есть? Нет, здесь не так вопрос ставится. Не не всех пускают. Да? Греется любой, кто захочет. Здесь вопрос, все ли хотят. Да, конечно. Да, ну, потому что вакантных мест в источнике предоставлены. Так, а недостатков таких источников на территории обезьян, обитания обезьян нет. Просто это, скажите, пожалуйста, все ли здесь присутствующие любят бегать трусцой? Наверное, не все. Значит ли это, что ни один здесь присутствующий не любит бегать трусцой? Не, наверное, не значит. Они от нас, точнее мы от них, в этом отношении не отличались. Есть такая старая притча, кому нравится поп, кому попадья, а кому свинных речей. Значит, кому-то нравится гиряцивостующенький, а кому то что-то другое нравится. Еще вопросы? Да? <соединяем> О, скажите, пожалуйста. Слово социальность для вас понятное? Поднимайте руки, кто не понимает значение слова социальность. Ага. Проблемы с количеством честных людей в зале. Три, четыре, пять, шесть человек. Остальные понимают, да? Поднимайте руки, кто может дать определение социальности. Опа, ведь все понимают. Определите-ка, а пожалуйста. Да, прошу. Ну, как способность отректировать, хорошо подректировать с этой людьми эту жизнь, с этой людьми, на высоком уровне? Да. Ну, во-первых, проблема, как мы высокий уровень от а низкого уровня отличать будем. А во-вторых, ну, берем какого-нибудь... Заведомо одиночного зверя, допустим, все кошачьи, за исключением львов, это такие угрюмые одиночки. Значит, легко, что они не могут контактировать друг с другом на высоком уровне. Вы никогда не наблюдали сцену встречи двух котов где-нибудь во дворе? Отлично контактируют. Так контактируют, что слышно будет в соседнем переулке. А при этом это совершенно не социальные животные. Значит, стадо, стая, прайк и там подобное. Социальному, ну, это называется, или скопление. Вот сейчас мы разберемся с человекообразными, и как раз о социальности и о речи, а эти две вещи взаимосвязаны. Всегда и у всех. Наши дальнейшие разговор.